Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов, продолжаю записывать уроки тренинга как приглашать в этом уроке я расскажу что вы должны делать если заявки с вашего сайта не попадают вам в папку входящий на прошлом уроке я сказал что после того как вы заливаете сайт на хостинг вы должны проверить правильность написания ваших контактных данных проверить все ли вы ссылки правильно указали на свои ресурсы но самое главное необходимо проверить как работают вот эти формы заявки их на сайте две. Вам надо проверить обе. Как редактируются эти формы, я рассказал в отдельном уроке. Пожалуйста, внимательно его посмотрите. Для того, чтобы проверить работоспособность формы, требуется выполнить элементарные действия. Требуется их заполнить. В поле «Введите имя» напишите «Игорь», например. В поле «Ваша электронная почта» напишите формат электронной почты. Он должен быть... Выдержан, иначе форма не сработает. Укажите свой скайп, например, какой-нибудь, и нажать на кнопочку «Заказать». Вас должно перекинуть вот на такую вот страничку. Это как раз говорит о том, что форма сработала на вашу почту придут вот те контактные данные которые указал пользователь при заполнении этой формы так как в настройках почтового ящика который обрабатывает эту форму мы с вами указали перенаправление на вашу электронную почту я указал что вот с этого ящика письма пересылаются вот на мой основной ящик сразу же после того как появилось сообщение что контактные данные отправлены вы можете перейти свой почтовый ящик куда осуществляется перенаправление и найти письмо которое будет называться либо отправка формы правитель будет чаще всего админ если вы не находите у себя во входящих письма вам необходимо сделать следующее во первых пожалуйста убедитесь что ваша форма работает верно что Заявка отправляется хотя бы на ваш основной ящик. Вот на тот ящик, который мы с вами создали. Переходим опять же в панель управления ISP Manager. Вот наш почтовый ящик. О нем стоит перенаправление. Для этого почтового ящика вы создавали пароль. Этот пароль вы можете поменять, набрать какой-то другой и подтвердить, если вы его забыли. Но у меня пароль простой, я его помню. И я сейчас войду в этот почтовый ящик. Для этого мне потребуется опуститься по инструментам панельки практически в самый низ и найти дополнительное приложение. Приложение, которое позволяет работать с почтой, прямо непосредственно из панели ISP Manager. Запуская это приложение, вбиваю адрес почты, которую я хочу просмотреть, в моем случае админ собака game 36. Ввожу пароль и нажимаю «Войти». Я вижу, что письмо с сайта «Бизнес-игра» вот видите, сегодня было отправлено. То есть письма доходят. Вы можете открыть это письмо и убедиться в те данные, которые я только что вводил, они правильно переданы в форме заявки. Если вы не находите вот такое же письмо у себя на основной почте, куда вы перенаправляете, вы должны тогда поискать это письмо в спаме. Оно со стопроцентной вероятностью лежит у вас в папке «Спам». Открываете папку «Спам», «Отправка формы», «Бизнес-игра», «Отправитель админ». Для того, чтобы это письмо и все последующие письма с вашей почты попадали у вас во входящие, вам необходимо пометить это письмо и сказать, что это не спам. Письмо автоматически исчезает из папки СПАМ и будет располагаться в одной из папок в папке входящие. То есть вот в моем случае в разделе оповещения. Я открою это письмо и увижу все те же контактные данные. Вот это, конечно, самый простой способ, как Добиться того, чтобы заявки с вашего сайта попадали у вас во входящие. И, пожалуйста, используйте почту для перенаправления Gmail. Gmail более лояльно относится к спам политике и все последующие письма после того, как вы сказали, что это не спам, будут вам доходить. Смайлом сейчас такая ситуация не происходит. Первое письмо может вам попасть в спам, а все последующие письма могут вообще даже и в спам вам не долетать. Это если вы очень интересуетесь E рассылками Я, конечно, вам бы порекомендовал свой курс, который, возможно, я включу в рамках даже этого тренинга. Здесь В нем я подробно расскажу, как работать грамотно с e-mail рассылками. Для тех, кто хочет уже сейчас углубиться в эту тему, я вам оставлю вот такую инструкцию. В этой инструкции написано, что вам необходимо сделать, то есть какие еще дополнительные настройки необходимо сделать для того, чтобы при перенаправлении с нашего ящика письма попадали во входящие. Кроме вот тех элементарных действий, которые мы с вами сделали, создание почтового домена и создания электронного ящика, этого будет сейчас не хватать. Нам потребуется прописать для нашего домена еще две записи. Но мне бы не хотелось бы новичков сейчас вот грузить этими техническими нюансами, которые относятся только к разделу электронных рассылок. То есть, возможно, вы этим и не будете заниматься. А вот кто будет заниматься, пожалуйста, можете уже сейчас работать по этой инструкции, настраивать две учетные записи, прописывать их в настройках своего домена. И тогда все будет изумительно, а письма будут вам попадать во входящие. Политика в отношении спама по электронным рассылкам она с каждым годом все ужесточается. Вы даже знаете, что такие серьезные сервисы, как Smart Responder, свое существование. Поверьте, это не просто так, не из-за того, что людям денег больше не захотелось. Нет, это все объясняется тем, что сервис Mail.ru все больше и больше затягивает в этом ролике я вам показал самый простой вариант как это сделать для тех кто опять же умеет работать с почтой тех кто пользовался какими-то почтовыми программами типа bat вы можете установить на свой компьютер программу bat очень хорошая классная программа которую я в свое время очень долго пользовался когда у меня был электронный адрес привязанный к моему сайту вы можете в настройках bat внести данные по своему почтовому адресу, настроить эту программку и читать почту, которая приходит именно на этот почтовый ящик и даже не настраивать никаких переадресаций. Это тоже один из простых вариантов. Если интересно, могу записать отдельный видеоролик, как настраивается. Почтовая программа БАД. Итак, друзья, на этом с проверкой сайта, с проверкой работоспособности форм заявок у меня все. Если что-то непонятно, пожалуйста, пишите комментарии на страничке урока, я буду на них отвечать. Большое всем спасибо, с вами был Игорь Черноусов.